Идем на квестер Аврора. Касса работает до семнадцати пятнадцать. Так, взрослые, граждане Рыф четыреста рублей. За каких камер Провались. друзья всем привет сегодня мы решили посетить крейсер аврора это видео снято в формате 360 градусов а это значит что видео вы можете вращать в любую сторону куда вам нравится вверх вниз в вправо, влево, смотреть на все, что вас заинтересовало в любую сторону абсолютно. И в связи с этим я очень прошу вас оставить э, ваш комментарий под видео. Нравится вам такой формат э, 360 градусов или вам более привычно смотреть плоское видео. Я вам буду очень признательна за ваши отзывы. Мы сейчас заходим внутрь корабля. И я немножко расскажу вам про Аврору за кадровым голосом, чтобы, может быть, не так скучно было смотреть это видео. Итак, день рождения корабля считается 23 мая 1897 год. Именно тогда был заложен проект корабля. Строительство заняло 3 года. Корабль могли назвать полканом, боярином или психеей. Именно такими легли первыми в списке на утверждение Николаю II. Царь взглянул на длинный список и подчеркнул самое последнее. Чтобы не было ошибки, он собственноручно написал на полях «Аврора». Почему же все-таки именно Аврора? Скорее всего, в честь фрегата, построенного еще при Николае I в 1835 году. По легенде, первый фрегат был назван в честь Авроры Карловны Демидовой Кормзиной, фрейлины императорского двора, одной из самых красивых женщин тех времен. Спустя 65 лет, в 1900 году, новая Аврора торжественно была спущена на воду в присутствии императора. Строительство крейсера обошлось государственной казне в 6 миллионов рублей золота. По тем временам это колоссальная сумма. Сейчас «Аврора-музей». Он состоит из шести залов, в которых хранится более 500 экспонатов. Среди них э, не мулежи а настоящие боевые снаряды, уникальные фотографии, воссоздан быт моряков. Вот, э, В частности, каюта крейсера выглядит так же, как и в начале прошлого века. Столы в помещениях не стоят на ножках, а подвежены к потолку с помощью прутьев. Это не случайно. В случае шторма еда не падала со стола, а раскачивалась вместе со столешницей. Рядом висят гамаки. Они служили не только для сна. Если вдруг попадал снаряд, то кровать сворачивали и затыкали ей пробоину. Боевое крещение произошло во время Японской войны на Цусимском сражении 14-15 мая 1905 года. Цусимская битва – одна из самых ярких и трагических страничек в истории не только Авроры, но и всего российского флота. В Корейском проливе наших моряков уже поджитала японская эскадра. Силы были неравны изначально – 38 кораблей против 89. В первые минуты неравного боя русская эскадра понесла огромные потери. «Аврора» своим корпусом тщетно пыталась прикрыть израненные броненосцы. В самый разгар боя снаряд перебил силовой кабель. Рубка рулевого управления вышла из строя. Корабль застыл посреди океана. И за считанные минуты крейсер получил более десятка крупных пробоин. В том бою на «Авроре» погибли 15 членов экипажа, в том числе и капитан судна Евгений Егорьев. Всего в тот день в Цусимской битве погибло более 5000 русских моряков и офицеров. Более тысяч русских моряков попали в плен к японцам. Израненной Авроре удалось покинуть поле битвы и добраться до Филиппин. Там, зализывая раны, Аврора и постояла до подписания вынужденного мирного договора. По нему, помимо прочего, к Японии отходила половина острова Сахалин и все Курильские острова. После русско-японской войны корабль совершал походы по всему миру, выполняя представительские функции. В боях Первой мировой войны корабль также принял участие как ПВО. Осенью 1916 года «Аврора» окончательно вернулась в Кронштадт и затем перешла для капитального ремонта в Петроград. Тут и началась самая интересная часть ее биографии. Вечером 25 октября 1917 года крейсер дал свой знаменитый зал по Зимнему дворцу. Долгое время считалось, что именно он и послужил сигналом к действию революционеров. Хотя сами авроровцы в том же 1917 году писали коллективное письмо в газету «Правда», что выстрел был неотрицаем, но стреляли, чтобы призвать все суда, стоявшие в акватории Невы, к бдительности и готовности. Стреляли холостым зарядом и не в сторону зимнего. По факту штурм дворца начался спустя несколько часов. Сигнал к нему был дан залпами орудий Петропавловской крепости, два из которых даже попали в окна дворца. Но голос моряков тогда не был услышан, а революционная история приобрела красивую легенду. В начале 20-х годов крейсер стал первым боеспособным кораблем в составе Советского Балтийского флота в качестве учебного корабля. Когда началась Вторая мировая война, крейсер был включен в систему ПВО Кронштадта. По мере приближения врага к Ленинграду с «Авроры» снимали вооружение, а члены ее экипажа уходили на фронт. Поначалу зенитных установок корабля велся обстрел самолетов, но потом немцы сами обстреляли «Аврору». За годы войны фашистские снаряды семь раз попали в корабль, но потопить «Аврору» так и не удалось. В 1948 году крейсер был отправлен на вечную стоянку. Внутри «Авроры» открыли музей. В годощину событий семнадцатого года «Аврору» наградили орденом Октябрьской революции, кстати, на нем изображен сам легендарный крейсер. К 80 м годам на крейсеры побывали миллионы людей, включая таких знаменитостей, как Юрий Гагарин, принцесса Монако и даже Маргарет Тэтчер. К этому времени нижняя часть корабля – попросту сгнила, из трюма круглосуточно откачивали воду. В 1984 году «Аврору» отправили на капитальный ремонт. Он обошелся государству в 35 миллионов рублей. На северной верфи крейсер разрезали вдоль ватерлинии, вначале полностью заменили нижнюю часть, затем вынужденно меняли части надводного корпуса. Котлы заменили на макеты. От старой «Авроры» остался кусок машинного отделения, радиорубка, из которой передавали воззвание Ленина, и корабельная рында. Остатки корпуса якобы отбуксировали к поселку Вистина на Лужской губе. Фото и видео ржавеющего корпуса под водой периодически публикуют разные люди. Но насколько это действительно так, я утверждать не возьмусь. В 2009 году во время Петербургского экономического форума на борту крейсера прошла вечеринка. Среди почетных гостей была замечена Набиулина и Матвиенко. Песнями развлекал Сергей Шнуров, а мероприятие вела Тина Канделаки. Это событие вызвало широкий резонанс в обществе и после скандала корабы для подобных празднеств закрыли. В 2014 году Аврору вновь отбуксировали на капитальный ремонт, но в этот раз подошли со всей тщательностью к этому вопросу, полностью заменили электросети, отремонтировали тиковую палубу, мачту и все системы жизнеобеспечения корабля. В кубриках экипажа провели косметический ремонт и спустя два года обновленный корабль вернулся в родную гавань. Thank <laughs> you. Не ельц. Аверора – это легендарный военный корабль, абсолютный символ не только города, но и истории целой страны. Если вы будете в Петербурге, не пожалейте 400 рублей, обязательно посетите крейсер. А также не забудьте оставить ваши комментарии по поводу того, нравится вам формат 360 градусов или вам более привычно плоское видео. На этом я прощаюсь, спасибо большое за просмотр, всем удачи, пока!